Начинаем нашу пресс конференцию на тему развития международных академических проектов в Харьковском регионе. Участники проекта Новые люди расскажут, как привлечь европейскую молодежь обучаться и проходить практику в Украине на примере существующих проектов. Сегодня у нас в гостях Сергей Савицкий, глава общественной организации Мудикуйте и озер а, Вендов. <простите> а, лектор немецкой академической службы в Харькове. Да. Вот, да, но добры... добрый... Да. да, добрый день всем. Вот. На самом деле я хочу немножко поправить. Мы расскажем и о тех существующих проектах, которые уже существуют для украинских студентов, и их возможности для международного получения международного опыта, международных проектов. И потом зайдем немножко с другой стороны, покажем, что мы делаем для того, чтобы приезжали в Украину, наоборот, что немаловажно. Вот. Потому что как все знают, ну тяжелое, ну тяжелое время в Украине, как и экономическое, небольшой такой кризис, он способствует тому, что люди постоянно выезжают. И студенты по разным академическим программам, рабочим программам, и работа над тем, чтобы люди возвращались и наоборот в Украину ехали. Это достаточно серьезный такой труд, как и труд средств, массовых, средств массовой информации, так и непосредственно общественных организаций. Вот. Поэтому мы немножко расскажем, я думаю, о тех программах, которые существуют для украинских студентов для выезда с возвращением на зарубеж, как нам помогают украинские. Вош наши европейские коллеги. Вот. Сегодня со мной моя немецкая коллега Ослам. Она представляет службу академи... немецкую службу академических обменов. Это одна из самых крупных академических организаций в мире. Они присутствуют практически в каждой стране, там, где есть хорошее образование. И вот пропагандируют качественные стажировки, качественное образование для всех видов студентов. Вот. Также э, общественная организация Multiculti.ua тоже большими трудами, 4 года назад стала официальным представителем немецкой биржи труда, для того, чтобы у каждого студента украинского всех специальностей была возможность официальной государственной стажировки и практики в Германии. Вот. И э, потом, я думаю, мы поговорим непосредственно о проекте «Фрайвили на Парк Контент Программ», с помощью которого э, молодые специалисты из Австрии, Швейцарии и Германии э, проходят стажировку и проектную работу непосредственно здесь, в Украине. Вот. Так что, я думаю, наверное, начнем немножко с, э, с наших гостей, вот, с представителя ДААТ. ДААТ представлен уже около 10 лет, если я не ошибаюсь. Э, ну, я думаю, уже около 15 лет. Поэтому я попытаюсь быть хорошим переводчиком. Вот. Вот. Поэтому please. А у нас на your mm -hmm. program and your, your representative here in region. And, uh, the DAD the German Academic Exchange Service is an uh, organization which exists already since 19 years and uh, each year they support in exchange for uh, more than 100 000 people during, over all over the world. So the DAD is widespread and actually every everywhere. Mm -hmm. Just a minute. Mm -hmm. <laughs> вот но, как мы говорили да это очень крупная организация академических обменов и больше тысячи э, человек тысяч тысяч человек год вот, имеют возможность для про прохождения академических стажировок и практик вот в германии и других европейских государствах Uh, two of them are in Kharkiv, so I have a colleague here uh, at the Pedagogic University, Timo Jansa, and I work at the Kharkiv University. Ну, как все зрители уже поняли, вот, представителей ДАТ в Украине 15 человек. Вот, так как Харьков, ну, это я к себя добавлю, академический город имеет большое количество университетов, у нас в городе находятся два лектора ДАТ. Это вот один прикреплен к Каразину, это непосредственно Ослам, и другой к педагогическому университету, это Тима Янса. Um, the the DAD is uh, supporting the exchange of students and scientists, so they uh, want to have, uh, for example, students from Ukraine studying in Germany to get an expertise in certain fields and to come back and support their country. Also, they have exchange programs for PhD students and for scientific research. Ну, это оплачиваемые стажировки для украинских студентов, украинских молодых ученых и просто ученых, которые дают возможность пройти или стажировку, или выполнять научную работу непосредственно в Германии, с обязательным возвращением на Украину, и эта же служба поддерживает этот проект еще некоторое время здесь, на Украине. Uh, last year, for example, uh, in Germany, have 6,500 students from Ukraine. So, there are quite big uh, group of students in Germany, 1,500 150, uh, of them got uh, scholarship from the RD. Mm -hmm. no, uh, больше тысяч студентов прошлом году проходило подобное, вообще находилось на территории Германии получали по подобным стажировкам, да, и вот э, более пяти тысяч получали э, стипендию специально от да от организации, поэтому мы можем понять на какой большой объем выполняет эта организация и какой вклад она вот вносит ну, в украинское образование и в развитие U yeah very important is the exchange program for the, the master programs in Germany so uh, we have a scholarship for Ukrainian students for this and also for the PhD students and also I think quite popular is the, the language course for the summer students can apply for having a German uh, language course and in Germany so a um, lot of applications got also of this. Четыре основных программы. Это, конечно, получение маги... ну, магистр, степени магистра в Германии, потом это стипендии для молодых ученых вот, и для научных разработок. И э, просто если у человека есть огромное желание учить немецкий язык, и он это может показать, вот свою мотивацию для изучения языка, то э, да, тоже предоставляют подобные стипендии для того, чтобы это, ну, у человека была возможность учить его на территории Германии. And right now we have a lot to do because the application deadline for all these uh, scholarships are soon in November and December so uh, right now we get a lot of counseling hours and uh, have a lot of students interested in studying так как well, so deadline по всем программам немецкой службы академических админов это в ноябре и, по-моему, для ученых в декабре, вот, то ну, сейчас по всей Украине ну, и по всему миру они представляют свои программы, в, постоянно проходят презентации в университетах, э, ну, ну, пытаются публично рассказать людям о возможностях, которые предоставляет немецкая служба академических обменов. Эта организация DRD пытается способствовать some um, различным культурным культурным мероприятиям, которые способствуют развитию украино-немецких отношений. Вот недели Германии в Украине, которые проходят, они тоже проходят при поддержке ДОАТ-организаций. Да, mm -hmm. Or here in вот, но работа этой организации заключается не, том, не только в том, чтобы привлекать ну, украинскую общественность для стажировок в Германии, но и привлекать экспертов из Германии, различных спикеров сюда в Украину для получения. Ну, выражать свою экспертную точку зрения или проводить лекции. Вот. Ну, я сам лично знаю, что неоднократно вот в университет Каразина, в ХПИ э, приезжают э, ну, э, известные немецкие профессоры, которые тоже делятся своим опытом. Ну, опять же, все оплачивают. Вот, э, да. And uh, we also help, or uh, we there to help the universities, uh, for example, to get uh, cooperation with universities in Germany or to find cooperative partners somewhere else. So um, they have to do the cooperation themselves, but we are there to support them with contacts or to help to apply for funding. Mm -hmm. Ну, это одна из самых важных, как, ну, вот, как я считаю, работ да, да, да в Украине, то, что они постоянно э, помогают налаживать кооперацию между университетами, вот, э, помогают университету расширять сеть партнерских вузов в Европе и непосредственно в Германии. И потом уже, конечно, из такой кооперации выходят прямые контакты, двойные дипломы, э, э, ну, и совместная работа, которая уже идет уже uh, сама собой. For example, uh, the medical university here in Kharkiv right now tries to start in cooperation with the um, uh, um, university hospital from Berlin Charité, and they try to, um, build a ну вот ближайший пример – это наш меди... Харьковский медицинский университет пытается наладить контакт с Берлинским медицинским университетом и э, открыть э, центр первичной помощи, вот, э, подготовки. Вот, ну и да, тоже сопутствует этому. Опять же, по моему опыту еще есть хороший пример э, двойного диплома в ХПИ, Харьковском политехническом институте с Магбургом и в каразина то же самое. Yeah, and uh, we also work with schools here in are, uh, I think three uh, schools, uh, DSD schools, they have the the mm -hmm. Ну и также по пытается поддержать и школы, те профильные школы в городе Харькове. Ну, немецкого профиля да не оставляют стороне и тоже пытаются способствовать. А yeah. uh, exactly example uh, exactly some programs for these students from this school. Ага, uh -huh. for example, my actually my colleague Timuansa is responsible for the schools. He is uh, he gave last Saturday um, um, course for the teachers from schools in, mm -hmm. in German for German uh, for teaching German language. Он лингвист, so he exactly um, mm -hmm. well, yeah, то есть они teach. еще и есть, лектора, да, от здесь находится, они преподают в этих школах как носители языка. То есть это тоже как большая общественная нагрузка, но они ее тоже выполняют. Ну, и проводят презентации. Э возможных программ только для student um, also during the German weeks we had a workshop for um, interpreters for translators and uh, we invited the students from the universities who studying translation and we made examples we uh, had the uh, syn synchronized translator and uh, she yeah we, we, we played situations she was actually playing uh, the Ukrainian, we play the, the Germans and the student had to fill the, the translation and they could just practice and try and afterwards they get an estimation what worked good, what uh, they have to improve and it's really uh, important for them to practice and it's really good for them to hear a native speakers speaking and then they have to translate because it's something difficult if you have just a written situation and ну вот опять же недавно в рамках недели германии в украине проходил такой круглый стол конкретно для переводчиков вот и они привлекали профессиональных людей с немецкой стороны у нас привлекали преподавателей перевода с различных университетов а также студентов Okay, and the main question: Where people can find you? Yes, where you can schedule you and Timo? Yeah, um, they find me at the Karazin University. I have a consultations hours on every Thursday from one uh, till two thirty in mm -hmm. the Ukrainian German Academic Center and the Nordkorpus. It's I think room two seventy one. Ну, просто хотелось сказать, что эта организация открыта, это государственная организация, то есть каждый студент, каждый желающий, каждый родитель может прийти на консультацию. Для этого лектора Дааты находится непосредственно в Харькове, чтобы давать такую консультацию. Непосредственно ОСЛАН принимает... У нее приемные часы в Каразино-Университета и в Украинско-Немецком Академическом Центре, тоже в Каразино-Университете, но это Северный корпус. И также есть ее коллега Тима Янсен, который, у которого тоже есть свои приемные часы. И все это можно посмотреть на сайте DAOT в Украине. Это... Yeah. Mm -hmm. uh, /ua. So they are all the, the, the lecturers who are now in Ukraine, and there are their uh, contacts and also their consultations hours. So students can get all information in Ukrainian and how how they can find us and how to can yeah come mm -hmm. to visit us or write us an email for their questions. Ну, это все большое предложение, но если просто в гугле вести ДААТ, то спрос на эти программы настолько большой, вот, что все-таки это легко найти. Но все-таки ну, с моего опыта показывает, что все равно не все люди знают, просто не все люди знают, даже университеты, академическое сообщество, что они могут пригласить через эту организацию совершенно бесплатно какого-то эксперта, если он им необходим. Окей, okay, филинданк. Теперь моя очередь. Вот. На самом деле, очень был нелегкий труд у нашей организации, и помогали наши немецкие коллеги, но 4 года назад мы стали представителем немецкой биржи труда по программам ЦАФ на Украине, что дало возможность официально, бесплатно сотням студентов украинских разных специальностей проходить стажировки и практики на высоко квалифицированных предприятий Германии. Вот. Это тоже хотелось просто упомянуть о этом проекте, потому что мы получаем около... 500 заявок в год, наверное, со студентов со всей Украины. Вот. У нас уже 77 партнерских университетов, около 110 общественных организаций, которые пытаются вот, э, содействовать. Просто мы все понимаем, что от образования достаточно много зависит. То есть, насколько мы будем э, образованы, время не стоит на месте. Вот. И, к сожалению, уже наши предприятия, э, те, что когда-то были флагманами нашего украинского производства, к сожалению, сейчас не показывают те результаты, которые показывают даже средние предприятия в Европе. Поэтому, конечно, наших молодых людей, наших студентов надо обучать так, как этого требует жизнь и современность. Вот. Поэтому об этом просто хотелось упомянуть. И самое важное, что тема сегодняшней пресс-конференции, я бы хотел еще упомянуть, что э, надо работать не только над на тем, э, чтобы у украинских студентов или украинской общественности была возможность куда-то уехать и, при, и принести сюда опыт, но и э, для того, чтобы к нам в Украину ехать. То же самое, 4 года назад, около 4 лет назад, мы подумали о том, что из-за проблем на Украине, да, до достаточное количество людей пытается выехать, и мы подумали, как сделать так, чтобы к нам приезжали. И мы подумали, что на самом деле у, у нас в стране, у нас в городе достаточно э качественных организаций, достаточно качественных предприятий, чтобы проходить стажировки у нас. Вот. И мы разработали такую программу, она называется на немецком Freivilligenden Praktikanten Program, у которой у, у студентов, у молодых специалистов из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Северного Тироля и э, Бельгии появилась возможность приезжать сюда через нашу организацию и проходить на волонтерских началах тоже эту стажировку. Это получается у нас пять программ. Это для спортсменов, для филологов и словистов одна из самых популярных программ, проектные ассистенты, свободные ассистенты. Мы их так называем или этноассистенты. Мы у всех людей, у которых бабушки, родители были, жили на Украине. Вот, у них есть возможность вот по этой программе приехать на Украину, не просто попутешествовать, а сделать что-то полезное. Они от нашей организации получают небольшой какой-то проект социальный и в рамках этого проекта они работают здесь на Украине. вот, И мы называем еще бизнес-ассистенты, но они ничего общего с бизнесом не имеют. Это люди, которые проходят практику на наших предприятиях. Просто в, в рамках перевода, в рамках... Ой, на предприятиях? Это не крупные предприятия, это мелкий и средний бизнес. да, Потому что на самом деле, если, допустим, в Германии, Беру изучать внешнюю экономическую деятельность Восточной Европы или нашего региона, да, то очень тяжело там объяснить, как действуют наши, вообще работают наши, ну это нельзя сказать схемы, но наша экономика. Поэтому у них желательная практика для того, чтобы они хотя бы приехали и побыли, увидели, чтобы понимали, как, потому что мир становится глобальным. Вы знаете про ассоциацию с Европейским Союзом, которая, дай бог, вступит еще, ну достаточно, по-моему, если ее не перенесут в 2016 году, вот, то коммуникация, особенно с европейскими странами, будет еще плотнее в сфере экономического сотрудничества. А как коммуницировать, как правильно работать, то есть, допустим, наши европейские коллеги тоже еще не до конца понимают. Вот, и что я хотел сказать, что по этим всем программам, вот уже за последние три года более 100, ой, 200 человек мы привлекли. Вот, э, которые работают на Украине, которые делятся своим опытом, которые приносят что-то новое. Вот. Минимум, что в любой коллектив, в любом коллективе, как только появляется иностранец, все сразу начинают учить иностранный язык. Потому что мы в этом плане тоже, к сожалению, пока отстаем. Если в Европе человек, который разговаривает на двух-трех языках, ну, яркий представитель сидит Тослан, она сама немка, да, и с нами шикарно, проводит пресс-конференцию на английском языке. Вот. То, К сожалению, и что касается нас, мы прекрасно говорим на украинском и на русском языке, да, но вот английский и немецкий. Он, вот. Но хотя э, та работа, когда, которую ведет ДААД, которую ведут другие международные организации, которую ведет непосредственно в нашем регионе наша общественная организация мультикульт Говорит о том, что тенденция улучшается, что молодое поколение, по крайней мере, английский язык уже более-менее хорошо осваивает. Ну и, конечно, мы работаем над мульти, как это сказать, многоязычностью, вот, потому что современный мир требует коммуникации, вот, и без знания языка, конечно, никуда мы не денемся. Может, вопросы какие-то будут. Рассказывать о результатах, вот уже mm -hmm. как, как этот обмен происходит. А мне интересно, начальное выступление. То есть, как, все равно есть какие-то критерии отбора этих молодых людей, студентов, или... mm -hmm. вот обязательные критерии, обязательные. Да, я расскажу по своим программам. Сначала, вот, допустим, все, что касается программы ЦАФ от немецкой биржи труда, то это должны быть студенты обязательно очной формы обучения, обязательно невыпускного вода э обучения и, э и сознанием немецкого, хотя бы на уровне, элементарном уровне, то есть немцы готовы брать даже элементарным уровнем немецкого языка. Вот. Это и все критерии. Принимать участие могут главно каждый студент, любых специальностей. И только единственное, что если человек конкретно хочет куда-то, вот как у нас, допустим, на завод БМВ, да, хочет человек, это ну, нормальная практика, правда, это только у одного человека получилось. Он сам ведет переписку с этим предприятием и говорит: что я такой-то такой-то, я хочу у вас пройти практику. И как только он получается голосование, то есть он обращается к нам, и мы через немецкую биржу труда ну, согласовываем официально чтобы это все было правильно вот то что касается сферы деятельности специализации то есть... все все да все то есть от сельского, сельского хозяйства, хозяйства а, сферой Сфера искусства тоже, но это тоже индивидуально. То есть сфера искусства, это человек, он имеет возможность такой, но он должен сам найти себе место для практики. Если что касается сельского хозяйства, аграрии, у них закрыт вопрос. Что касается сферы обслуживания, отельно-ресторанного дела, бизнеса. Что касается поваров, ресепшенистов. Здесь практически никогда проблем есть. Если касается вопрос производства, искусства, медицины, ну с медициной это вообще отдельный вот вопрос. У них есть возможность, но они должны немножко, у, него, у них путь другой. То есть они немножко сами должны поработать над местным своим будущим практики. Но сама возможность у них уже есть. Вот. Что касается непосредственно по э, тех иностранных э, граждан и профессионалов, молодых экспертов, которые мы сюда приглашаем, то у них критериев нет, у них главное желание. Ни возрастных, никаких. То есть у них главное желание, они пишут, присылают свое резюме и свое мотивационное письмо, почему они хотят работать на Украине. В Украине, я извиняюсь. И получается, я скажу, что на данный момент вот сейчас находится в Харькове два проектных ассистента и в Полтаве и в Сумах. Вот, это, да, получается, один языковой ассистент, это Армин Петер, он преподает, помогает э, кафедрам иностранных языков в ХАДе, в автодорожном университете, в ХПИ и в НУА Народной Украинской Академии. Есть... Э, еще Симон тоже наш волонтер, это молодой политолог, он работает, но ну, был прикреплен к региональной академии при президенте Украины, и там постоянно находятся наши ассистенты, которые готовят разные, помогают в подготовке каких-нибудь международных мероприятий, вот. и в Каразина, вот он тоже при немецком академическом центре и сотрудничает с кафедрой политологии, вот. ну, вот так вот. Нет. это То есть есть языковые ассистенты, это филологи и словисты. А проектные ассистенты ⁇ это в основном политологи или внешняя экономическая деятельность. Это люди, которые ведут конкретные проекты. Проектов множество, я могу просто перечислять. Это зависит от конкретного места, где находятся ну, сами эти ассистенты. Was no, mm -hmm, yes. die, die Kriterien für die Studenten, mm -hmm. um, für, also es gibt unterschiedliche Kriterien einmal für das Studium in Deutschland. Inschuld, oh, when they apply for studying in germany they have to apply for at the university and the university has specific criteria the students have to find out and fit and the other criteria are for the scholarship from dard mm -hmm. and there are uh, for the master program they have to speak uh, german already very well except they study a uh, english master program Then they have как я знаком с программами dat, вот, я могу сказать, что самым основным это необходимо знание немецкого языка на высоком уровне. Все остальное практически есть для всех возрастов разные программы. Главное, чтобы этот человек был с академической сферой. Я имею в виду или студентом, или аспирантом, или преподавателем университета какого-либо, или ну, докторантом. Вот. нету. И получается, есть и английские программы, то есть с хорошим знанием английского языка, но, конечно, это академический немецкая академическая служба поэтому привет в основном все программы направлены на развитие немецкой, немецкого языка и культуры вот но возможность для английского есть но конкурс намного выше обычно чем для немецких программ но для университета они должны или или сертификат Ну, опять же, это говорит о подтверждении уровня знания языка. Опять же, смотря, куда человек хочет. Если он хочет получить стипендию на, на изучение языка или он хочет учиться в немецком университете, везде критерии разные. Но вот эти тесты, которые, в принципе, украинское общество знает, как TOEFL, ТЕСТ, DAF, да, мы делаем и Это достаточно вот для приложения для Это показывает уровень для наших студентов то, что непосредственно лекторы дат, которые находятся в тех городах, где они есть, они имеют возможность принимать тесты он дав и set он сет и То есть и английского варианта и немецкого, что дает студентам возможность опять же бесплатно пройти этот тест, для того чтобы они имели возможность подавать свои заявления на участие в различных программах. И студенты, the подают for the for магистра, for a master scholarship they have 4-5 лет пройти обучение здесь, на Украине. Ну, я скажу так, что программ множество. На, вот на сайте ДААТ специально для Украины сделал украинскую версию сайта, на которой на нашем доступном языке, на украинском, на русском написано все эти критерии. Это не является проблемой найти эту информацию. Проблема это донести до людей то, что такая возможность есть как и в нашем случае, так и в ДААД случае. Я сегодня еще хотел пригласить наших французских коллег, которые представлены здесь в регионе Французского института и Французского альянса. К сожалению, они не пришли. У них тоже достаточное количество э, проектов и программ. А как долго How long? how long scholarship is? For the master program they can apply for just one exchange semester, But это can also get a scholarship for the whole whole period of the master program. So it can be one up to two years. depends how long the master program is. Да, это все индивидуально. То есть от одного семестра это как человек пишет свою заявку. Он хочет просто по обмену поехать на один семестр по своей специальности или он хочет полностью закончить свой получить своего мастера непосредственно на вузе, немецком вузе или европейском вузе. Вот. Вот так вот, ну то есть это yeah. тоже все индивидуально. Опять же для ученых, преподавателей все тоже индивидуально. Они едут на месяц по обмену или по yeah, какой-то теме. but but теме. it's total, total different uh -huh. uh, program, total different yeah. application. Yeah, the research program can be very different. Yeah. Uh -huh. uh, but I think what's important also for the student to know how much is the actually, and it's uh -huh. 850 euro eight, a month. Eight ну, это получается 150 евро в месяц, no, Eight, а, ага, да, 8, 850 евро в месяц. Mm -hmm. Но, опять же, и обучение покрывается. Это не, месяц. Нет, нет, это им платит да, стипендия, yeah. да. Это они получают для обучения, находятся там. В yeah. В месяц. Это в месяц. Yeah, да, но это не так много, потому что в Германии это But it's enough. It's All right, so that's enough. also important for the students, if they come to the consultations, to if ask where they want to study, because sometimes they're looking for very fancy cities, and there it's quite expensive, and 850 euro is not enough. Mm -hmm. So and they have no possibility to drive where and where, yes or something. No, of course ah, not. Okay. And uh, they are not allowed to work during their studying abroad. Mm -hmm. So there's also difficult. Often they ask that, but they can't. It's not allowed for them. So they have to find a city. Ну, прежде всего, это всегда должна быть здравая логика, потому что всегда студенты пытаются выбрать университеты в больших городах, ну, там, образно, как, например, Берлин, и все, эти города они сами по себе дорогие, поэтому при выборе университета, но ну, для этого есть консультанты, которые консультируют, они советуют, конечно, выбирать в менее крупных городках, для того, чтобы этой стипендии полностью хватало на быт и существование в Германии. Но по моему опыту то я скажу, что есть, ну не заниматься расточительством, то этих денег вполне хватает студенту для существования в Германии. Тем более и остальные там статьи тоже покрываются. Я имею в виду это только те деньги, которые даются, вот сама стипендия. Но и опять же у ученых, у преподавателей это все совсем по-другому. Если балансантес да, yeah, totally uh, yeah, у них совсем другие деньги, совсем, ну, совсем все по-другому, совсем другие условия, но на порядок выше. И у меня вопрос, вы считаете, реально в университете это разная вопрос, кто из студентов может их посетить, это определенная группа или их тоже как-то отправляет? Do you have some uh, lessons in yeah. Karazin University? Its language uh, mm -hmm. the courses, or it's some presentation about your program? And everybody have possibility to come to you. Okay, I teach uh, at the university, and I teach the um, fifth and fourth year of uh, trend interpreters, and uh, I that's uh, that's closed uh, courses, but. Mm -hmm. um, We have some language courses at the German Ukrainian center but right now I don't actually give language courses but we have a, a language club each Friday Simon uh, yes. Симон что-то, но клуб каждый в утра в академическом центре, и для всех, и То есть за теми местами, где закреплены неповсимственно лектора да, они просто преподают как обычные преподаватели вузовские, да, но это у определенных групп. То есть это является закрытой частью, а также они преподают в других местах, как Украина, немецкие академические центры, ну в Каразина, вот есть, туда их можно посещать, может посещать каждый опять же делаются спикинг-клабы отдельные для людей, которые, ну, хотят развивать свои языковые навыки, а конкретно о презентациях вот этих программ они проводятся отдельно в университетах, договариваются с университетами о подобных презентациях, ну и проводятся презентации всех этих программ или э, происходит это все на консультациях, то есть консультации, о которых мы говорили ранее, туда можно прийти, проконсультироваться. I, I Uh, I also plan to implement a um, German movie evening and hopefully a language course for uh, medical students so it's a, it's a language course for, for medicine. Да, Ослама, она является новым человеком в Харькове, она буквально месяц как приехала вот сюда, она сменила тоже очень активного лектора. это Максимилиан Донер, который сейчас будет работать в Беларуси, вот, она является очень активным человеком, у своего опыта уже могу сказать, за один месяц намного наслышан, да, и... Э -э Получается, у нее еще она хочет немножко поспособствовать медицинскому университету, вот в своей работе, ну и опять же сделать для них ленгвич вам yeah, mm -hmm. Да, да. Yeah. Mm -hmm. wow, спасибо большое. Mm -hmm, да. Thank yeah. you. Auf jeden <laughs>